Все время о них слышите, но до сих пор не знаете, что такое лабутены, тогда вам попросту необходимо посмотреть этот короткий информационный ролик. После его просмотра все тайное для вас станет явным. Такое известное выражение лабутены это название туфлей, созданных известным французским дизайнером-модельером Кристианом Лабутеном. Чтобы не говорить длинное название, все его обувные шедевры попросту называют лабутенами. Чрезвычайный интерес к лабутенам проснулся после выхода хита «Экспонат» группы «Ленинград», где название туфлей было использовано в припеве. Но вот только есть поправка — истинный ценитель работ Кристиана Лубутена или знаток французского языка скажет, что правильно говорить не «Лабутене», а «Лубутене». Особенность этих туфлей в том, что у них всегда чрезвычайно красивый дизайн и обязательно красная подошва. Красная подошва — визитная карточка этой обуви. Лубутен первым придумал окрашивать подошву в красный цвет и такое решение было невиданным прорывом в индустрии моды. В процессе создания своих обувных шедевров великий дизайнер используют только лучшие материалы — кружево ручной работы, стразы Сваровски и самые качественные, очень часто экзотические разновидности кожи. Обувь от модельера Лубутена это символ успеха, роскоши, воплощения женственности и чувственной сексуальности. Творение Кристиана Лубутена в своих показах используют мастера от кутюр и прете -а порте Его модели туфель и сумок завоевали доверие многих звезд мирового масштаба. В коллекциях Лубутена есть как и роскошные классические туфли на шпильке, так и лаконичные модели на плоской подошве. В цена легендарного творения — тысячи долларов, но на массовую любовь мировых модниц это вовсе не влияет. Если вы хотите быть неотразимыми и приобщиться к модной культуре, смело выбирайте свои лобутены и покоряйте в них мир. Подписался на канал? Знатоком ты сразу стал! Будь